Здравия желаю! Это восьмая часть серии о парке Патриот и выставке Рособорон Экспо. Объединенная авиастроительная корпорация создана 20 ноября 2006 года. Предприятие, входящее в структуру корпорации, производит самолеты таких всемирно известных брендов, как СУ, Миг, ИЛ, ТУ, ЯК, БЕ, а также новые Суперджет и МС-21. Компания РИФ презентовала автомобили военного назначения. В их число вошли эскадрон 9903 и Тарос 4901 Тарос способен сбрасываться с воздуха на специальной платформе. Бронеавтомобиль предназначен для выполнения роли машины огневой поддержки. Помимо этого он может вести разведку и транспортировать солдат и грузы. Модель вмещает в себя экипаж из двух человек и десант до восьми солдат. Сверхлегкий эскадрон предназначен для оснащения разведывательных подразделений ВДВ. Он может разгоняться до скорости 150 км в час при массе не более 3 тонн. В 2013 году в управление Объединенной Авиастроительной корпорацией были переданы 9 авиаремонтных заводов. Новейшая разработка ОКБ Сухого – это легкий тактический самолет Checkmate. Первый однодвигательный легкий истребитель пятого поколения самолет принципиально новый перспективный авиационный комплекс обладающий уникальным сочетанием характеристик боевой и экономической эффективности. Одноместный МиГ-35 и двухместный миг 35 d это многоцелевые истребители поколения 4.2+, представляющие собой дальнейшее развитие боевых самолетов МиГ-29К и МиГ-29М в направлении повышения боевой эффективности и универсальности. Научно-производственный центр «Эллиенс» образован в 1993 году при кафедре вычислительной техника Московского института электронной техники. Наиболее значимыми достижениями Эйлинс являются реализованные проекты по созданию цифровых вычислительных систем для многих известных отечественных боевых комплексов и систем, среди которых ЗРПК «Тунгуска» ее модификация, ЗРАК «Кортик», ЗРПК «Панцирь», ТОР-М2 АСА акм АКМ-1». ЗРК Печора, ПГРК Тополь, Ярс, ОТРК Искандер, КРХ-555, РЛС, наземные разведки ФАРА, Кредо М1, Аистенок, Соболятник, ПТРК, Метис, Карнет, артиллерийские системы 2С-19М2, МСТА, КОАЛИЦИЯ СВ, МАЛАХИТ. Вычислительные узлы для систем самолетов. МиГ-31, СУ-30, Система защиты вертолетов от ПЗРК «Витебск», Президент-С, Система радиоэлектронной борьбы «Красуха-4», Автоматизированная зенитная установка «ЗУ-23», Аппаратура для машины химразведки «Водник РХМ», Системы контроля и диагностики узлов «БТВТ», Бортовые и наземно-телеметрические системы по стандарту «Орбита ТМ». АО «ЭНИКС» с 1988 года ведет разработку беспилотных комплексов различного назначения. Был показан комплекс дистанционного наблюдения «Веер», предназначенный для круглосуточного ведения воздушной разведки. Также компания представила новинку семейства «Элерон» – БЛА «Элерон-7». Данный комплекс предназначается для круглосуточного ведения воздушной разведки в видимом и инфракрасном диапазонах и обеспечивает визуальные поиски и сопровождение объектов разведки в режиме реального времени. Новинка позволяет определять их точное местоположение с отображением на наземном пульте управления координата объекта с помощью GLONASS GPS. Кроме того, на стенде компании была продемонстрирована модернизированная воздушная платформа EO-8 с отечественными турбореактивными двигателями что позволило увеличить скорость и продолжительность полета за счет сокращения массы летательного аппарата. Новинка способна имитировать маневрирующие цели, планирующие управляемые авиабомбы, крылатые ракеты, а также частично самолеты и вертолеты авиации. Беспилотник может выполнять такие маневры, как пикирование, горка, змейка. Комплекс малоразмерной воздушной мишени Е-08М является эффективным средством имитации малоразмерных маневренных целей. Применение пульсирующего воздушно-реактивного двигателя, собственные разработки компании, обеспечивает низкую стоимость и простоту эксплуатации мишени. Началом деятельности компании НПП Радар ММС является 17 января 50 года. Когда в составе завода номер 275 было организовано ОКБ 275, его задачей было доведение до серийного производства систем ближней навигации и слепой посадки самолетов, а также монтаж и наладка указанных радиосистем на гражданских и военных аэродромах СССР и зарубежных стран, куда поставлялись отечественные самолеты. В 1974 году это предприятие называлось Ленинец. В период с 1953 по 1964 годы на предприятии разрабатывались автоматический укв радиопелингатор различного назначения, включая и радиопеленгатор спецназначения бусоль, который был размещен на всех гражданских военных аэродромах СССР, а также разработаны в 1955 году УКВ-радиопеленгатор АРП-6. ОСАТЭК представил на своем стенде новый встраиваемый компьютер ОРМК М-201, предназначенный для работы в составе автоматизированных систем управления различного назначения. Osatec также представил на выставке системы Compact PCI Serial в воздушном и кондуктивном исполнении, встраиваемые компьютеры зацеп m и ginger 2.02 и процессорный модуль VME и Compact PCI. В компьютерах компании Osatec используются процессоры MCST Elbrus 1S Plus, системы Compact сериал Serial позволяют создавать вычислительные кластеры, а также системы с применением графических модулей и применяем на них технологию математических вычислений CUDA, NVIDIA, система хранения данных с количеством SATA дисков до 96 штук, многопортовые маршрутизаторы и коммутаторы. Ну, Сейчас вас и траекторию прорисуют, как вы будете это ага. Нет, смотрите, вот, МПА едет, во-первых, мы депутат. должны упражнение упреждения делать на движении. еще иметь в виду, что граната пойдет на ветер, поэтому мы вообще вот так должны целиться. А -а -а -а. Вот где-то 20 тысяч макуленок. Я желтую не вижу вообще. Ну, а -а -а -а. это сказывается компанчно. да Да-да-да. Левее, левее, левее, еще левее, левее. левее, Она может Вот так вот. она. Видите, куда пошла граната? Граната идет на ветер. На ветер, да? А ее доворачивают? Она длинная, вперед. А еще раз Поэтому... Вы видите, он нарисовал траекторию, как пошла граната. Вот синие, куда вы целились? вот так а градусов есть. Тяжело, ну, будет 2? 2? 2. В Демоцентре Объединенной Авиастроительной корпорации представлена мультимедийная экспозиция и линейка выпускаемых предприятий корпорации самолетов боевой, транспортной, стратегической и специальной авиации в виде моделей, Работающие в Демоцентре интерактивной информационной панели, позволяют посетителям познакомиться с характеристиками самолетов перечень разработок двойного назначения от МГТУ имени Баумана насчитывает целый список роботизированных систем, беспилотных транспортных средств, медицинских агрегатов и прочего. Особое внимание здесь уделяется арктическому направлению, которое является стратегическим. Большинство транспортных систем для работы в арктических условиях способно работать в беспилотном режиме. На стенде МГТО имени Баумана показан подводный робот-кабелеукладчик, способный работать на глубине до двух километров. Там он может формировать траншею, укладывать кабели, а также имеет возможность эти кабели ремонтировать. Такой техники не создавалось никогда. Это огромная машина в 23 тонны с огромным спектром задач. Компания Steelsoft – крупнейший на российском рынке разработчик и производитель комплексных систем безопасности, специальной техники и беспилотных летательных аппаратов. Был презентован комплекс контроля прилегающей территории на основе беспилотного летательного аппарата «Альбатрос-П2». Он предназначен для осуществления охраны периметра объекта, участков государственной границы, крупных промышленных предприятий и инфраструктурных объектов. Комплекс состоит из беспилотного летательного аппарата, оснащенного съемной полезной нагрузкой. БЛА представляет собой квадрокоптер неразборной конструкции с четырьмя несущими винтами и сменными модулями электропитания. Стартовый контейнер представляет собой стартовую посадочную площадку, обеспечивающую полностью автономную эксплуатацию БЛА. Федеральное государственное унитарное предприятие ⁇ Российские сети вещания и оповещения ⁇ Служба оповещения гражданской обороны в городах федерального значения – Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе. Основные направления деятельности РСВО – это строительство и эксплуатация разноуровневых систем оповещения, разработка и внедрение продуктов и услуг по обеспечению комплексной безопасности объектов, звукотехническое обслуживание важнейших государственных мероприятий, включая Парад Победы на Красной площади в Москве и Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. В форуме приняли участие 115 государств. Четыре страны представили свои национальные экспозиции. Это Белоруссия, Индия, Казахстан и Пакистан. Особенность форума – это совмещение с армейскими международными играми. Включение ряда конкурсов и игр в демонстрационную программу форума сделало ее еще более насыщенной и интересной и дает возможность специалистам и посетителям увидеть зарубежную бритентехнику. Армейские игры по количеству участников стали самыми массовыми. Общая численность команд превышала 7000 человек. Задействовано было 1100 единиц вооружения и военной техники. Многофункциональный огневой центр Парка Патриот позволил организовать демонстрацию возможностей образцов перспективного стрелкового вооружения. Хочу упомянуть и о ложке дегтя в этой бочке меда. Во вторник, 17 августа, за неделю до открытия форума в районе подмосковного аэродрома Кубинка во время тренировочного полета разбился военно-транспортный самолет ИЛ-112В. Первый полет ИЛ-112В состоялся 30 марта 2019 года, и в этом полете при посадке отказал также правый двигатель ТВ-117 СТ. Правда, воздушный вин зафлюгировался, и самолет благополучно сел. 30 марта 2021 года ИЛ-112В совершил второй полет без замечаний. Однако были устранены не все дефекты. Из 12 полетов 8 были замечания по правой силовой установке ТВ-117СТ, которая загорелась 17 августа. ИЛ-112В был заявлен в летной программе Макса, но руководители авиасалона сняли его с показа, поскольку там присутствовал президент России Владимир Путин. А самолет мог упасть и на Максе, и это был бы скандал на весь мир.